27 марта в Елабужском институте КФУ прошли пятое открытое соревнование по робототехнике. Состязания были ориентированы на разный уровень подготовки участников и проводились по четырем дисциплинам. Лабиринт, траектория, карта, манипуляторы и испытания «Чистый путь к школе», которое включено в состав заданий Международной робототехнической олимпиады и ориентировано на участников младшей возрастной группы. Задание в этом году отличается от предыдущих заданий сложностью. Удачно сказать, что здесь представлено Новые совершенно виды уже состязаний. Траектория карта которая, допустим, дается в этом году для старшей возрастной группы, это задача, связанная с навигацией и локализацией на поле. Участие в состязаниях приняли 39 команд из разных районов Татарстана. Чемпионат проводится с целью развития технического и логического мышления детей от 5 до 19 лет для реализации полученных знаний через применение принципов конструирования и программирования. Мама мне говорила давно, что программисты профессия будущего. Вот, ну и как бы я решила заняться, пошла на курсе программирования, а потом как бы, начала и роботами заниматься. Понравилось конструировать. Огромную поддержку участников при подготовке к соревнованиям оказывают родители и тренеры-педагоги. Команда конструкторов из Нурлата не пропустила ни одного соревнования, проводимого Елабужским институтом КФУ. А в прошлом году подопечные учителя информатики Нурлатской гимназии Алексея Фатькина заняли первое место в состязании всероссийского этапа. На этих соревнованиях у нас тоже э, ребята учатся, азарт входит, и это стимул для них для дальнейшего развития, для дальнейших работ. И надеюсь, что в будущем, вот, когда они уже уйдут с того возраста детского, они и будут использовать это на серьезных машинах и будут настоящими инженерами. Победители и призеры открытых соревнований по робототехнике были награждены дипломами и ценными подарками к Елабужского института КФУ. Динара Алмагамбетова, Денис Сипайлов, пресс служба Елабужского института КФУ. Специально для Универньюз.